Всем привет, с вами Оля, и сегодня я хочу сделать рекламу канала Стефани Колодкина. Это она состоит в моих подписчиках, то есть канал с 2002. И я когда увидела, что она на меня подписалась, да, я посмотрела сначала одно ее видео, оно мне очень понравилось, потом второе, третье, и так я посмотрела почти все ее видео. Я хочу... Поздравить ее еще. И, в общем, подписывайтесь на нее. Ставьте пальцы вверх за ее видео и за мои тоже. И на меня тоже подписывайтесь. И э, у нее очень классный канал. Ладно, это было все. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой... И канал Стефани Колобкиной. И всем пока. До скорого.